Российский бомбардировщик Су-34 не имеет аналогов в мире. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 — прекрасный, интригующий, неприхотливый и уникальный по своему облику самолет, не имеющий аналогов в мире, — пишет американское издание За Драйв. Drive». Су-34 обладает сумасшедшими причудами. Носовая часть фюзеляжа имеет приплюснутую форму, за что самолет называют «утенком». Внутри находится рлс Ш641, за которой расположена просторная двухместная кабина с катапультными креслами К-36 для летчика и штурмана. В кабине есть один проекционный и пять больших жидкокристаллических дисплеев, и даже осенизационное приспособление для членов экипажа. Благодаря оптической системе Платан самолет может с высокой точностью поражать своими боеприпасами наземные цели в любое время суток. В хвостовой части фюзеляжа расположена вспомогательная силовая установка. Первоначально там планировали разместить РЛС-обзора задней полусферы, но передумали. При этом шасси Су-34 имеют тандемное расположение колес, которое позволяет истребителю-бомбардировщику действовать даже с взлетно-посадочных полос низкого качества. В качестве средства РР используется комплекс Пика, а РЭП — модуль Хибины. Скорее всего, в будущем самолет пройдет процедуру модернизации и у него появится еще больше возможностей, считают аналитики издания.